И, скажите, пожалуйста, а у них же какая-то есть квота на вылов, да, пеленгаз, я правильно понимаю? Сколько денег должны заплатить промысловики за тонны добытой рыбы? И я был ошарашен, что эти цифры не менялись с 2011 года. Понятно. Мы же устали их вешать. Понимаете? Мы так устали. Не устали зато рыбу ловить. Не устали. Ну так повесьте. рыба с промыслового размера. Так. Вот, в прилове есть еще толстолоб, но немного. Дело там. Да, сейчас рыбаки попьют чай, согреются. Ага. Будут выгружать и взвешивать рыбу. Мы составим от промлова. Вот. Выпишут квитанцию. Заполнят журнал. Вылов запишут. То есть это все дело будете контролировать. Я правильно да, понимаю? Да, правильно понимаете. И скажите, пожалуйста, а у них же какая-то есть квота на вылов, да, пеленгаз, я правильно понимаю? Да, есть у них лимит по режиму. Порядка 120 тонн на, на одно предприятие. Таких предприятий 10. Ого. На Хаджибейском лимане. Так. И у каждого 120 тонн, да? Да. Ну, плюс-минус, точно не помню. Ну, порядка где-то... 120 тонн, это что получается? Тысяча тонн, блин? Да. Тысяча Ого. Сейчас же начался 2020 год, да. а в 2019 году они свои нормы было бы уже выполнили? Ну они ее, как правило, выполняют где-то на 80-85 процентов, 90. Что, вот не обгонавливают вы... все? Не. Это тоже уже... Не успевают, мало времени. Или может где-то налево сдают рыбу же и не записывают? Они же тралами... Работает только полтора месяца в аду. Ну, в прошлом году получилось, что а полтора месяца они только работают. А почему? Потому что говорят, что был запах еще рыбы, поэтому не, а, было, зап... не было спроса. А сейчас запаха нет, как бы уже можно. Да, запаха нет, есть спрос на нее. Угу. Хороший такой. пеленгасик. Он живой. Ну не пахнет. Не пахнет он таким дустом или что там еще? Раньше говорили, что дусом, не слышно даже. Рыбой пахнет. Да, хорошенький. Мирный такой. Да, рыба в этом году хорошая, красивая. Так ее просто уже сколько лет не ловили, потому что воняла, правильно? Не, каждый год ловят. Ловят? Каждый год ловят, но ну, вот в зимний период, когда она не воняет. Угу. Костя, а сколько стоит за одну тонну платить налогов, не знаете? порядка 400 гривен ага. ну в принципе за тонну за одну тонну да выловленного энгаза да. каждый вид рыбы там отдельная сумма угу. ну 400 гривен за тонну все кипаки а продают же килограмм гривен 50 наверно да да нет базарах а, на базарах 50 на да. базарах а это получается рыбоприемный пункт правильно это рыбоприемный пункт о ОО бора так и они эту рыбу что они ее сейчас приходу так вот у них стоят машины и... вот то вот, вот, да вот да. это вот. И люди купят и повезут в другие города ага. страны но они уже покупают уже у рыбоприемного пута я правильно понимаю да они покупают в этого предприятия ага. Тянется с помощью механических тяг. А. Вон два катера а стоят да, за а. Близнецовые. Близнецовые тралы. Но эти тралы, они тоже как-то клеймятся? То есть, ну, На трале есть бирка. Есть, да? Да. Ага. На которой есть номер, которая вписана в промысловый журнал. Журнал мы уже смотрели, если надо еще раз можем посмотреть. Ага. Ответственный за промысел, вот клетчатая рубашки ага. А длина какая у него? Не знаете? Трава. Параметры трава Да. <coughs> Метров есть маленькие трал, есть поменьше, есть большие. И рыбаки смотрят по рыбалке. Где рыба расположена? Да. И каким травам выйти, каким вы работать. Сколько здесь примерно рыбы? Примерно. Плюс-минус. Приблизительно полторы тонны. Полторы тонны, да? Очень полторы тонны. Это есть, чтобы 120 тонн в год забрать, это примерно надо 100 дней, да? Ну, примерно, вы, да, но уловы бывают и лучше, вы не, а. не считаете так, вы поймите, что один день оно может быть ничего, а второй день оно может быть несколько более, поэтому... Ну примерно, в среднем где-то около 100 дней для того, чтобы заполнить квоту, ну, я правильно понимаю? Правильно, ну да, это <coughs> только по Пельгасу, Я же там квота у них и на Толстолоб, и на Карп отдельно, ага. вот. Так а что, а если попадается пеленгаз в это время, Ну то есть он, у него квота еще есть, например, на карпа, а попадается пеленгаз, он его ну, выкидывает? Смотрите, фактически пеленгаз начинает ловить с ноября месяца, ловится он до запрета. Дай бог выработать квоту за, за этот период времени, то есть в принципе как раз мы о 100 выходах можем говорить. Толстолоб ловится в основном, сейчас вода похолодала, ночью большего ловится Приморозки Да, при показывает. приморозках, при, когда температура воды опускается Он всегда проявляет <coughs> А барашюта с появляется или нет? Есть? Бывает? Появляется Фу, он может. А покажите Пока они там несут <смех> <смех> Ну такой килограмм на 4, да? 24, да, четыре, угу. О, а там еще больше есть, десяточка. Да, он. Значит, да. А по размеру рыбы вы да. смотрите за тем, чтобы не было э рыбы меньшего размера? Ну конечно, мы же для того здесь и находимся. Так. Промысловая мера на пельгас у них, допустим, по режиму. Так. 20 сантиметров. Видите, а -а -а. рыба здесь какая мерная, и, ну, да, ну, и гораздо больше. Согласен. А толстолоб? Вот. Толстолоб? Да. Ну Тоже он у них, видите, какой. Ну, 3-4. Есть есть, есть меньше. Для этого мы сейчас будем акт промолова составлять, а -а -а. которым заполняем. трилом молоде есть, нет, меряем рыбу. А -а -а. Вот. Сейчас возьмем ящик толстолоба, делаем промер и впишем его в этот акт. Все понятно по окончанию промысловой операции. Вот, 22 килограмма. 99, да? 99 минус А, минус 10, да взвешиваем да. рыбу right. Пром... uh -huh. Представитель предприятия Представитель инспекции Держим рыбу, потом выписываются квитанции и рыба выписывается в журнал и в квитанции, uh -huh. промысловый журнал. И рыба продается и уезжает. А таких рыбоприемных пунктов много тут на Херджибее? Где-то порядка 13. 13 что? Да, предприятии 10, а есть предприятия около 2 рыбоприемных пунктов. Uh -huh. И что, на каждом стоит инспектор? Сейчас да, на данный момент. Что, серьезно? На сих Конечно. Конечно. Не, на, зачем на 13? Там где работает. А, там где Есть 15. же предприятия, у кого два пункта. А работают с одного. Ага. Вот поэтому вот так. Это же карась, да? Посолодик. Он же еще. Это мелкий. А, Да. 50-60. Ящик Должен весь, весь ящик померить, да? Мы померяем весь со Тяжело. Давай я буду брать. Чуть -чуть. Да ну понятно, что там уже больше. 30. Визуально же видит. 30. Мы в акте указываем в табличке ага. Каждую штучку. А, вот, ага. Мы укажем сколько. Какой, какой размер был. Ага. Рыбки. Вот. 32. красивая вот ну, уже готовая машина вывозить рыбу Нет, там, там же два была Амура. Одиннадцать. килограмм. 11 килограмм две штуки, да. Я думал, а. один. Я, я, я подумал, что один килограмм. Я думал, один. Да. Не, не, не, не. Так, и Карась пять килограмм. Карась пять килограмм. Карась пять килограмм. 1925. Да. Таслобик 100. Амур 11. И Карась 5. Да. Да. да? Подтверждаем. А вы какой журнал записываете? Николаевич, Вы записываете? Нет, у него у рыбака свой есть журнал. А. Директор выписал квитанцию ему, что он у него принял рыбу. Он ему с воды привез какое-то количество рыб. Которое было зафиксировано у квитанции. Да. Он сейчас вписывает это количество в свой промысловый журнал, номер квитанции и количество рыбы по видам. Сколько он поймал. Угу. Сколько он сдал на предприятие рыбы. Мы это сейчас увидим? Да, он сейчас принесет, скажу. А. И потом мы составляем от Промлова. Ага. Сергей Николаевич, расскажите, вот, вот на вашем рыбоприродном пути. Какую самую большую рыбу выловили? Ну, мы специально не учитываем самую большую. Не, ну вот так, на вашей памяти. Вы мы, давно на, работаете? Нам количество интересно. Ну, это понятно. А самые большие мы рекорды не устанавливаем. Ну, примерно там. Что-то было такое серьезное, вот, что вы вылавливали? Есть ли тут еще какая-то такая большая рыба? Такое серьезное нету. Максимально это 10-12 килограмм у этого ствола бывает. 10-12 А амуры? Тоже где-то ну, до десятки 8, бывает? 8-10 попадался, крупнее не было. не попадался. Угу. А карп? Карпу в траву э, реже попадается. И больших экземпляров нету таких рекордных. Так 3-4-5 килограмм такие бывают. Вот. Так, вот это промысловый и журнал. Есть. О, спасибо. Который вот. Есть так. 12 граф, который число в месяц, когда выходит ага. на лов. Ага. Назва водного объекта. В Дан данном может. случае хаджибейский лиман и район, в котором лов производился. Это село черевичное. Ага. Вот. Вид лова. Промысловый, научный. У нас промысловый. Опер промысловая операция какая произведена? Троление. Ну ага, и вот, травам. вы спрашивали размеры трала. Да. Вот параметры указаны трала. Длина 100. Длина 100, да. ширина 50, в куце 30. Количество, одна штука, рыба, пеленгаз, с угу. по видом. Ну, в принципе, все. Понятно. Вот просто ради интереса, вот сегодня мы поймали 1900 килограмм э, этого пеленгаза. А вот по опыту, вот вчера... 905. Вчера 760 было. Ага. А это позавчера, да? Да. 1130 Тысяч... было позача. А, ну, в принципе, соизмеримые, да? Все да, плюс-минус, да. На основании промысловой операции, которая так. была сегодня произведена, так. мы составляем акт промлова. Так. Вот. В котором указываем количество рыбы, виды рыбы. А это не соответствует для, промыслов... для чего это так нужно? Это так нужен для того, чтобы маломера не ловили э, рыбу меньше промыслового размера. Угу. Если там, допустим, рыба меньше промыслового размера, так. мы указываем это в акте, потом меняется район лова, место лова. Угу. То есть, вот. чтобы не попадалась мелочь. Да, да, чтобы не попадалась мелочь. Все понятно. Ну, в данный момент у нас. Получается, маломеров нет? Нет. Поэтому маломеров. как бы все нормально. Да. Да? Ну, то вот... Вся И рыба промыслового размера. А. И это указывается в этом марке. Конечно. Конечно. Все, да. понятно. Скажите, рыбаком вы давно уже работаете? Давно. Сколько? 2000 -го года. 2000 -го? да. Расскажите, а вот большие какие экземпляры попадались? Какое? Ну то столов. Раньше были. Какие? Ну, такие до да, 20 килограмм да, да. ну и то штучно не нет массового такого понятно а, кар, а карпы белые муры ну, тоже штучные попадались ну такие 2 8 7 понятно. Ну, так, штучно понятно можно не греет нет а, -а, -а, -а. а вы предприятие или. Это клиент. А, вы клиент? О, расскажите, пожалуйста, куда вы отвезете рыбу? Да, сейчас! Нашли! Не, ну просто какой Водессу, город? Водессу, вы хотя бы в Одессе скажите в Одессе Чего? не Конечно, Коммерческая тайма, да? Это не коммерческая тайна. В основном, если небольшое количество, она разводится по области, либо в город. А если уже какие-то большие количества то они, они обычно идут на, на вывоз. То есть ну, по Украине. География -а -а. очень большая, то есть от Николаева до Чернигова. Ну то есть я так понимаю, что когда э, рыбаки вытаскивают мне вот не трал, то видят примерно сколько есть и уже звонят до да, говорят, приезжают? Естественно, конечно. Приемщик да, созванивается в течение дня три раза. То есть э, знает приблизительное количество. Так а здесь указывается бирка этого не, трала? Вот он, он нормально. А ну, бирки держабан номер ту -ту -ту. номер все все нули единица что ли ну да первый получается получается да о и мы это можем посмотреть правильно получается да хорошо посмотрим да, Юрий. Скажите, а Сколько солярки потратили, пока сделали сегодня работу? Двести. литров солярки за вот сегодняшний день, да? Две тонны рыбы, двести килограмм. Это вообще выгодно? Выгодно? Ничего бы не. Не было выгодно не работали. А у вас какие-то холодильники есть вообще для того, чтобы хранить рыбу или есть, этот? Есть? Рабочие? Ага. То есть сразу забирают поставщики, э, да? Пос, да. Пос, пос, пос, да? Угу. Дим, скажите, что не вот же. так вот каждый раз вот, э, находится здесь инспектор. Вот для, раньше не находились так они? Не, это только сейчас находится. это так взялись, лишо? Когда рыбалка есть, находится. Ну вот что, и в прошлом году, и в позапрошлом? Ну да. Что, серьезно? Ну да. Леонид, расскажите, летом что-то ловится? Мы там не работаем. Что такое осенью и все? Ну, зимой? Ну, нет. По холоду. Как как холод? Да, это не работаем. Сезон открывается. Расскажите, на, на что вы обращаете внимание при проверке группового? А что обращаем внимание? Да. Чтобы он был заполнен. Что, что именно? Как, какие графы? В основном. Ну, обычно какие mm. нарушения бывают у рыбаков при нарушения заполнении? обычно бывают мелкие. Там где-то время не указал, где-то там перепутал что-то, число может перепутать. Еще, ну, таких там грандиозных нарушений, чтобы там не сделал совсем запись, практически не бывает. Mm -hmm. вот. А если, например, поставил не тот вес рыбы, бывает такой? Я не встречал. Не встречали, да? Да, ну как он может поставить не тот, не тот вес рыбы, если ему приемщик или директор выписывает квитанции угу. и он просто переписывает с квитанцией ну, в журнал? Все понятно. А не наоборот должно быть, чтобы он записал сюда, а потом в квитанцию? Не, не, не, не, не, -не, не наоборот. Нет, да? Сначала да. Угу. Косина, еще один маленький вопрос. Вот я вижу э, журнал пронумерованный, про да? Каждый год. Пронумерованный, лист. прошнурованный, т.е. печати а -а -а. Управления Державной альфа государства в ОДСК-области. А -а -а. Также печать предприятия и ассоциаций Раха Джибийский Лимон. Ага, -а -а. все понятно. Еще с 2018 -го года он, да? Получается? Да. Два да. года уже ведется. Да, ну вот он уже практически заканчивается, видите. Косс, покажи мне Бирку. Первую Ставились эти? Да, да. Скажут и выпадают все что можно Видите Вы ответственный за лов, правильно? Да Все же на ловке Выпадает Да. Промлоу, постановка сетей Сети Еще 45. 45, 10 штук И 85, 10 штук угу. 20 сетей поставили, да? Да Будете снимать утром, да? Да. Насколько вы ходите утром на воду? Ну, 5-6 5-6, удовлетворение а рыбака ваше где? Поскольку а я дозвола имеется Нет. Покажите, он где аккуратно а что есть такие которые неаккуратно ведут да да есть просто знаете как вот плохой почерк у человека ага. сергей владимирович похож он да это виктор сергей тоже похож ну, как моториста есть так это судовой, да? Да. Я ЯОД 0218. ЯОД 0 218. Да, она. Держите. Yeah. Спасибо. Вам спасибо. Удачи. Еще хорошего. Спасибо. Это шмотня вроде. Ну а тут, yeah. мы, пойди, тут well, по идее, тут должно быть. Ну, может, может быть, вот. где угодно. Где-то... А большая дырбирка? Да не маленькая, вот такая сейчас. Кость, так скажи мне, насчет бирки, что не так? А что не так насчет бирки? Ну, mm. вот она? Ну, она вон она написана. Целую ту я потерял, которую она была, ромбил. Вон, пять нолей, иди Да нет, тут что, оно держ... Вот. Держ рыбинспекция а Я ]ло... потерял ту Так что мне да. привязывайте, если не отрываются А нужно? быть админство, вот она Вот она, вот, она. вот это она да, Вот это она, пять нолей А ты потерял, говоришь Так значит, он нашел. <laughs> Эй, ну вот это так, самое ну, Они же не отлетают, на ну так вешать надо их. Не я ругайся матом. Да не ругаюсь я. Это для а. связки слов. Я так понял. Так надо, чтобы она была на так, оно, так понятно. Ну. Мы же устали их вешать. Ну понимаете? так устали. Не устали за ту рыбу ловить. Не устали же. Не. Ну так повесьте. Повесим. все было Час бы нормально. повесить. Добро. Друзья, так заканчивается наш рейд. По контролю за промысловой операцией на рыбоприемном пункте. Как бы все нормально. Но... При редактировании этого видео меня заинтересовало, на основании какого документа определяется размер, сколько денег должны заплатить промысловики за тонны добытой рыбы. И я был ошарашен, что эти цифры не менялись с 2011 года. Определяются эти размеры в кабинетов министров номер 482 от 11 мая 2011 года. Сейчас вы видите не весь перечень рыб, в постанове их больше, но все же, вдумайтесь. Тонна тюльки стоит 19 гривен, карась – 103 гривны за тонну, окунь – 179 тона тонна щуки стоит 281 гривну. Я, конечно, понимаю, что промысловики имеют тоже расходы и в топливе, и в найме рабочих, и в ремонте комплектующих для лодок, но все же считайте цифры несправедливо забытыми с 2011 года и заниженными. Вы были на канале Все для Клюва. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну а мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.